Здравствуйте, психологи, добро пожаловать на наш канал! Когда вы в последний раз обнимали кого-то, осознаете ли вы это или нет, но это хорошее объятие, вероятно, принесло вам много пользы, помимо того, что вы просто счастливы. Итак, что же это за преимущество? Вот шесть вещей, которые делают с вами объятия. Первое – это помогает снять стресс. У вас был напряженный день? Пойдите и обнимите кого-нибудь. Обнимите своего брата или сестру, или лучшего друга. И мы почувствуем себя немного лучше. Почему?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 Второе. Это может помочь вашей иммунной системе. Хотя вам, возможно, не захочется обнимать кого-то, когда вы больны, вы всегда можете часто обнимать тех, кого любите в своей жизни. Это поможет укрепить вашу иммунную систему. Как уже говорилось ранее, объятия могут снизить уровень стресса, заставляя нас чувствовать себя счастливыми. Ощущение любви и безопасности, которое часто возникает при сладких объятиях, может помочь нашей иммунной системе. Стресс, депрессия и беспокойство могут негативно сказаться на нашей иммунной системе. Слабая иммунная система может означать, что вы более склонны к инфекциям. Поэтому время от времени обнимайтесь с любимым человеком. Ваша иммунная система потом скажет вам спасибо. Третье. Облегчает боль. Нужно немного облегчить боль. Окситоцин действительно обладает некоторыми преимуществами. Объятия, опять же, высвобождают окситоцин. Держа кого-то за руку, вы можете почувствовать себя немного лучше. Так что, если вам действительно нужно облегчить боль, попробуйте обниматься. При объятиях выделяется большое количество окситоцина, достаточное для того, чтобы даже снять боль, а то и просто отвлечь вас от нее. 4. Может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Кэтрин Коннерс, холистический терапевт и тренер по управлению стрессом, объясняет в статье из журнала Shape, что объятия, поцелуй и другие физические действия, связанные с прикосновениями, повышают уровень окситоцина, который является гормоном связи. Эта химическая реакция может помочь снизить кровяное давление, что в свою очередь снижает риск сердечных заболеваний, но она также может помочь уменьшить стресс и беспокойство. Если ваше сердце испытывает меньше стресса, оно может работать не так интенсивно. Когда мы испытываем стресс, наше тело выделяет адреналин, что означает повышение кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Многое из этого может увеличить риск сердечного приступа. Поэтому, когда у вас есть время, сделайте глубокий вдох и попросите любимого человека обнять вас. Номер пять. Улучшает связь матери с ребенком. И снова окситоцин. Этот гормон обладает магическим действием. Когда мать обнимает своего новорожденного ребенка, она получает прилив окситоцина. Благодаря этому она не только чувствует себя счастливее, но и снижает уровень стресса и тревоги. Как мы узнали ранее. Контакт кожи с ребенком матери после его рождения может помочь им сблизиться и сохранить спокойствие и счастье матери и ребенка. И номер 6. Может помочь уменьшить социальную тревожность. Вы страдаете от социальной тревожности? Что же, пришло время для объятий. Возможно, это не первое, что вы захотите сделать на вечеринке с группой незнакомцев. Но если у вас есть друг, который любит приветствовать людей старыми добрыми объятиями, то вам, возможно, будет легче общаться. Окситоцин не только заставляет вас чувствовать себя счастливым, но и ваши мысли будут полезными, позитивными и обнадеживающими. Это значит, что если ваш друг обнимет вас, когда увидит вас на вечеринке, а как мы знаем, объятия способствуют высвобождению окситоцина, вы получите положительный заряд уверенности в себе и взгляда на события. Внезапно эта светская тусовка не кажется вам таким пугающим. Возможно, уровень вашего стресса снизился, даже если это всего лишь на мгновение, что придает вам уверенности.